Добрый день. Хочу рассказать небольшую историю собственной практики, которая была много лет назад. Но это было действительно неким экспериментом, по большому счету. Существовала стоматология. Стоматологическая клиника, в принципе, достаточно хорошего бизнес-уровня. Но у нее была единственная проблема. У нее почему-то абсолютно невменяемые цели. непонятным причина. Они работали с страховыми компаниями, работали с физическими лицами, все им говорили, что ваши цены очень дорога, что в цене совершенно не потребны. Пытались проанализировать причины, потому что когда получали счет, видели за 5-6 пациентов, суммы могли достигать 5 лет, с 5 нулями. Соответственно, начали ориентироваться, вообще-то поднимать пресс Из чего все-таки это строится? Либо это из количества, то есть либо количество услуг, либо стоимость одной услуги. И увидели, что на одного пациента идет очень большое количество услуг. Услуги были настолько раздроблены, настолько сильно разделены. Каждая манипуляция шла в отдельную стоимость. Каждая услуга шла с отдельной разбивкой на расходные материалы и суммы, конечно, получались достаточно большие, поэтому, естественно, клиника не имела достаточно большого потока пациентов, а те физи физические лица, которые к ним приходили, всегда говорили, что очень дорого. Решение было очень простое. Я предложил вам воспользоваться принципом законченного случая, нозологического прайса. Вот Но система нозологического прайса позволяет действительно сбалансировать, усилить э Именно взять ту основную стоимость, которая нужна, которая надо выставлять, которая будет соответствовать потребностям. А в стоимость назоводической услуги уже включены и действительно манипуляции, и расходные материалы, и услуги. Но есть одна очень важная особенность, как правильно посчитать стоимость назоводической услуги и стоимость, как правильно посчитать, на стоимость нозологической услуги я расскажу вам в своем семинаре, втором семинаре в учебном центре Мегослов.